Ламинат ездит туда-сюда, вот таким вот образом. Из ровной плиты превратилась вот в такую вот неровную стиральную доску. Я уложил на пол плитку, не сделал теплый пол, по причине того, что бюджет был ограничен. А подумать о том, что здесь будет плинтус, я не подумал. Это причем не жир, это просто вот моется все, и вот, вот так вот все это выглядит. Новая кабельная продукция появилась сразу же автоматически. И через время за вот этим стеклом просто образуются подтеки. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Уромцев. Сегодня историческое видео. Мы находимся на учебном полигоне, на котором я учился производить все отделочные работы от начала и до конца. Это квартира моих родителей, в которой я жил с садика и до 30 почти лет. И на этой квартире я реально проходил все этапы становления себя как специалиста в области отделочных работ по различным направлениям. И на эту тему я решил сделать несколько выпусков, показать свои э, тупые решения конкретно по годам, которые я применял, и, так сказать, показать реально всю историю этого жизненного пути меня как специалиста в текущем направлении. Квартира трехкомнатная, общая площадь примерно 64 или 67 квадратных метров. Это ДСК 121 серия, год постройки примерно 93-й. Значит, зал, мы его так всегда называли с родителями, это у нас гостиная комната, зал. Значит, площадь 18 квадратных метров, примерно 3,30 на 5,50. Это самая первая комната, в которой я начал делать ремонт своими руками. Это был 2004 год. Я вам сразу буду рассказывать и показывать худшие решения. Стены у нас здесь выровнены рот гипсом. Я тогда не знал, то есть это панель. Я сначала все вот эти вот э, дырочки замазал в стене, а потом взял и шпатлевал полностью стены ротгипсом. То есть я не знал, что есть шпатлевка, я знал, что есть ротгипс. И сейчас, особенно когда вечером сидишь, видно вот эти все волны, которые дали вот эти светильники. Стена вся из ровной плиты превратилась вот в такую вот неровную стиральную доску. Первое, значит, я не использовал шпатлевку. Все э, стыки со временем начали на обоях расходиться. Вот с этой стороны это очень отчетливо видно. Вот здесь стыки пошли, и вот здесь стыки пошли. Но ремонт, говорю, уже больше 17 лет, в принципе, нормально. Из худших решений, которые здесь были сделаны, это я убрал центральное освещение с потолка и перенес на стену. Вот мне понравились тогда вот эти светильнички с мамой где-то в магазине, и мы их купили и сделали вот их, короче, по четыре стороны. Почему я считаю, что это худшим? В комнате всегда есть какой-то полумрак. Какие бы лампочки сюда я не ставил, Здесь сейчас стоят лампочки 35 ватт, но это жестко, конечно. Мы сюда ставили 100 ватки. Короче, они светят, ты смотришь телевизор, получается вообще какой-то неудобный засвет. Мы ставили сюда светодиодные. Светодиодные, они как-то такое свечение у них тоже неравномерное. В общем, они вверх не светят, светят вниз. И сейчас опять обычные лампы накаливания, но уже по меньшей мощности, уже родители сами поставили. Планировалось изначально, что здесь будет телевизор, но на тот момент... Мы только купили вот этот вот телевизор, и я тогда папе сказал, это Сонька, она тогда стоила 27 тысяч, папа очень сильно на нее разорился, до сих пор стоит, мы ее выбросить не можем. У нас телек всегда стоял вот здесь, я сказал, что в нормальных ремонтах телевизор находится напротив дивана. Папа разорился тогда и купил еще один телевизор, он был правда очень маленький, вот такой вот, там 81 диагональ. Philips. Он вообще такой говнище, если честно. Но, тем не менее, я сказал, он будет висеть здесь. Я заложил туда антенный кабель, я заложил туда розетку. Как оказалось, это не очень правильное решение, потому что сам телек толстый, плюс крепление, плюс еще вот прям розетка прям за телеком тоже вообще не сработало. В общем, у нас он такой висел здоровый гроб здесь, почти как тот. Дальше у нас появилась мультимедиа, то есть э, смарт-телевизор и все прочее. Соответственно, нужен интернет. Появились дополнительные приставки от операторов, э, кто дает нам связь, там, телевидение, э, телефонии и все прочее. Соответственно, у нас появились новые кабели. Новая кабельная продукция появилась сразу же автоматически. Это у нас интернет, это у нас питание приставки, то, которое вот здесь лежит. Есть вот здесь такая приставка. Ничего лучше не придумали, как положить ее сейчас вот так вот сверху. И когда родители дома то она у них вот так вот, и они ее включают, значит, э, с точки просмотра, будем так говорить. Здесь вот такие вот э, бечевочки мы сделали. Купили когда-то вот эти обои, самые дешевые. Вот почему-то захотелось мне вот так. И вот здесь я на клей-момент приклеил вот эти вот веревочки. И эти веревочки всю дорогу, мама, короче, меня проклинала, они постоянно отпаливают Ну, отпадывают, мама их постоянно подклеивает. Ламинат э, 2004 год. Это, по-моему, Таркет. До сих пор лежит, несмотря на то, что как бы он уже морально устарел, но он лежит. Ламинат здесь без фаски, стыки все видно, особенно когда светит солнце днем, то вот это вся вот, как вот мы их мыли, у них все края подняло, и вот это все так и лежит. Что я здесь сделал еще? Тоже считаю, что это решение вообще тупое я здесь сделал но ну, на тот момент это было для меня оказалось круто я здесь сделал вот такой подиум вот чтобы вы знали он собран как будто этот дом на на века там столько усиленных брусков бетона сделано на нем можно ходить прыгать и все прочее подиум э, сделан вообще для чего был потолок изначально я собирал из гипсокартона здесь а потом собирал подиум чтобы эту комнату заквадратить, потому что комната вытянутая и достаточно узкая. Тем самым визуально как бы мы вроде бы ее заквадратили, но с точки зрения функционала вот это вообще неудобняк. Первый неудобняк начался, когда пришлось менять радиатор отопления. Пришлось нафиг этот подиум разбирать, потом опять его собирать. Второе. Ламинат на этом подиуме я не приклеил. Я его положил на подложку, думая о том, что ламинат должен лежать на подложке. Но по факту ламинат ездит туда-сюда вот таким вот образом и как бы ничего там хорошего нет, вечно здесь какие-то щели, вечно здесь уголки отпадают. Но, тем не менее, как есть. Дальше я хотел сделать подиум парящим так же, как и потолок. И заложил туда люминесцентные светильники, которые вечно перегорали, которые я вечно отсюда снимал, когда шпатлевал объекты. Я сниму светильник, приеду на объект, под ним шкурю стены, потом обратно привожу. Мама очень сильно ругалась. Вот, светильники вот эти перегорали люминесцентные, здесь у нас есть один там у нас нету там у нас такая же ерунда неудобно с точки зрения когда мы здесь собираемся с гостями в родительском доме хочется поставить стол и вот эти стулья они всегда упираются вот в этот подиум то есть нам не хватает вот этого пространства которое на полу в один уровень я здесь разводил электрику вот эти светильники была центральная люстра вот здесь я взял центральную люстру вот так вот свел туда свел туда и кто знает, в панельных домах розетки находятся по диагонали, то есть, ну, как бы, провод к розеткам идет по диагонали. Я вот так все стены вот здесь вот изфигачил, то есть, как здесь идет сейчас электрика, я вообще не знаю. Здесь у меня расположились розетки с этой стороны и с той стороны. И я считал на тот момент, что это вообще произведение искусства, что я в плинтус смог врезать вот так красиво вот эту вот макеловскую розетку. Сейчас я понимаю, что это, ну, фигня полная но почему это произошло потому что подиум высоту подиума я рассчитал розетку как бы я предварительно заштробил стену а подумать о том что здесь будет плинтус я не подумал соответственно ну вот нет проекта возникает вот такие решения плюс ко всему я не подумал о том как будет здесь смотреться плинтус и вот эти вот все разные уровни как-то вот смотрится как есть плинтус прямой прямая заглушка Здесь какой-то уголок. Сейчас этот уголок вообще прикручен на саморезы. То есть, когда-то он был приклеен, но прикрутили, потому что он просто элементарно отпадает. Вот. Дальше, из вообще капец каких неудобных решений, это вот эти вот выключатели. Эти выключатели, они непроходные. И все неудобство заключается в том, что они отвечают за вот это освещение, которое находится в этой зоне. Снизу, сверху и в зоне окна. И когда ты заходишь в комнату, то реально тебе хочется включить вот это освещение, потому что в вечернее время вот самое оптимальное это подсветка вот этого пола. Правда, она не очень удобная по причине того, что всю грязь на полу сразу видно. Но, тем не менее, это самое комфортное освещение в вечернее время было. И ты постоянно по подъемкам проходил сюда, включал, потом, когда уходил, ты выключал здесь и шел обратно. Слава богу, сейчас у нас есть проходные переключатели, да? Вы можете здесь включить или выключить, и наоборот вот здесь у меня парящий потолок я настолько был убежден, что он должен быть прям парящим что вот если посмотреть с этого ракурса то можно увидеть на потолке два крепления которые расположились примерно вот здесь это подвес для профиля там у меня идет потолочный профиль вот так и чтобы конструкция потолка у меня просто не провисла и не упала я сделал два подвеса как собрать конструктив, чтобы не было видно этих подвесов, я тогда не знал вот смотрите, сейчас мы на объектах применяем стены из гипсокартона, там, из газоблока, из чего угодно. Но откуда взялись эти решения? Они взялись вот с этого объекта, в принципе. Мы заходим в гостиную комнату. Мне хотелось сделать ее, опять же повторюсь, более квадратной, правильной формы. Маме надо было место под хранение, место под хранение холодильника. Я ей говорю, давай... Я тебе сделаю, говорю, вот здесь вот, в общем, деревяшку, говорю, прикреплю, и мы закажем дверки. Вот эти двери, тогда я помню, обошлись в 13 тысяч рублей на тот год. А здесь место под вот всякого вот этого вот барахла, которое есть. И вот если вы обратите внимание... Уголки здесь я использовал капитальные. Я тогда не верил в пластиковые углы, которые сейчас мы в мебели применяем. Но тогда я сделал это вот так, чтобы по полкам можно было в случае чего ходить. Ну, если надо. Вот эти вот деревяшечки я сделал. Вот оно решение. Когда у вас из стены выходит провод, вот у вас саморезы торчат. да, И вот этот вот, подрозетник у вас. в общем. Если бы я на тот момент подумал о том, что можно это было бы сделать из гипсокартона, конечно, я бы сделал. Но имеем то, что имеем. Вот здесь постоянно вот эта ленточка слетает, потому что я это все лобзиком вырезал, и кормить, естественно, я не умел, просто взял вот такую заглушечку. По дверям у нас здесь вышел неудобняк. Значит, смотрите, идея была какая? Моя личная. Но я потом понял, что кто-то тут ошибся, или я, или кто-то еще. У меня вот эти две боковые стенки, они выполнены одинакового размера вот и по, по идее по моей логике здесь должна была тонкая стоять рельса и двери когда у нас открываются они у нас открываются и служат тот проем они перекрывают то есть вы в комнате можете уединиться по идее вот моя логика была такая компания которая устанавливала вот эти вот э, э, дверки они лоханулись и в общем я это поздно увидел они приехали прикрутили рельсы а прикрутили снизу вот я потом смотрю а я говорю, почему она двойная? Ну, 2004 год, мне тогда было 23, там примерно 22. А почему, говорю, она двойная? Он говорит, ну вот двойная у вас стоит в списке, двойная. Вот, я понимаю, что он просверлил потолок, просверлил пол, и у меня уже теперь эти отверстия не заделать. Я говорю, должна была быть одинарная. Он говорит, что мне дали, то я и поставил. И по факту он взял, просто поставил. И я понял, что да, все, теперь родители мучаются вот с этой широкой рельсой, как бы, да, и на потолке у нас одна вот эта часть направляющая, она никак не задействована. Вот, вообще по-нормальному здесь можно было сделать приступок из гипсокартона, по которому прошел бы плинтус по периметру, но тогда этого не было. И вот как раз-таки, смотрите, разница материалов. Здесь у нас одни обои, здесь у нас деревяшка, вот, а здесь у нас третий обои, там да, здесь между э, стеной и деревяшкой есть еще вот такой вот э, пластиковый уголок. Он закрывает, компенсирует неровности стен, потому что вот эта стена, она вся вот такая вот волнистая, бугристая. Ну и, собственно говоря, с этой стороны та же самая история. Этот проем э, вот такой вот необычной формы, он уже появился впоследствии, это был 2012 год, когда я переместился в коридор и начал делать ремонт в коридоре. Но сейчас не про ремонт в коридоре, а сейчас мы перемещаемся в следующее помещение. Это кухня. Кухню я начал делать в 2007 году. Погнали. Ну что, мы переместились на кухню. Кухня это следующее помещение в этой квартире, которое я делал своими руками, на котором я учился. Это был 2007 год. Я здесь решил сделать родителям сюрприз. Сказал финансируйте мне все материалы, как бы просто не приходите, я сам совсем разберусь. Они тогда жили на даче. Собственно, мы сейчас видео записываем, родители тоже находятся на даче. По поводу сюрприза, сюрприз получился на тот период времени. Это был офигенный ремонт, порядка 14-15 лет назад. Это действительно было очень круто, но уже здесь сейчас перекрашивала мама сама стены. там, Мы подбирали цвет, вот белой краской она уже покрасила, говорит, слушай, мне так больше и все. Изначально кухня была в серых тонах. Что здесь конкретно по ремонту? Смотрите, здесь проем, он э, не сформирован. То есть, здесь от ДСК просто стояла плита Г-образная, и все. Здесь никакой отбортовки не было. Соответственно, вот этот наличник, он резанный. Первый косяк, первый стрём. Второй, это то, что дверь стоит с порогом. У нас во все комнаты изначально стояли все двери с порогом. да, И получается, во-первых, разница по высотам между помещениями есть. Потому что на одну мы как-то не догадались выйти. Это раз. Второе, вот этот порог который вечно мешал мыть пол я очень часто раньше мыл пол вот и меня бесит эти пороги поэтому на наших объектах порогов нет именно по этой причине никакого стеклохолста нет на стенах я просто отшпатлевал сначала ротбантом прошелся или вот гипсом ошпатлевал и собственно покрасил вот в этом участке есть но ну, сейчас ее не видно видимо закрасили есть постоянная трещина вот на плите она постоянно трескается потому что стеклохолста нет Здесь у нас есть вот такой выключатель, это Schneider Electric Unica, это вообще дорогие рамки на тот момент, я их помню рублей по 800 покупал. Выключатели хорошие, до сих пор ходят, нареканий по ним нет. Здесь у меня три выключателя, это центральное освещение, точные светильники в потолке, это второй выключатель, который сейчас не работает по причине того, что у меня в гипсокартоне в конструкции были встроены лампы люминесцентные, да, они просто все со временем перегорели. Как мама просила их поменять, так я до сих пор их не поменял. И вот есть такая вот вечерняя вот у меня картина, значит, тоже с подсветкой. Вот там лампа почему-то работает и еще ни разу не перегорала. Значит, смотрите, что я сделал. Здесь из гипсокартона у меня собрана вот такая конструкция. Она уходит Г-образно в потолок. Для чего? Для того, чтобы можно было зонировать обеденную зону. То есть, чтобы у нас кухня, опять же, не смотрелась длинной, да, и какое-то было зонирование. Вот здесь обеденная зона, стол, возле стола вот эта вот штука и вот эта картина. Значит, картина собиралась каким образом? Здесь 4-миллиметровое стекло в два слоя. Я тогда заморочился. Раньше не было вот этих вот бочонков-удлинителей, а если и были, то это только под заказ в рекламных агентствах. Я сделал бочонок из обычной трубки, в него вставил деревяшечку, деревяшечку насквозь просверлил, взял длинный саморез, и сквозь вот эту деревяшечку прикрутил с а, саморезом вот эти стекла. Вот а, сейчас я вам это, конечно, а, ну, собственно, вот как это выглядит. Вот этот черный саморез, я не знаю, почему он до сих пор еще не упал, но он почему-то стоит, хотя вес вот этого стекла достаточно большой, потому что говорю, стекло в два слоя. Смотрите, мы какую тогда тему сделали. Спереди стоит стекло, оно стоит ровное. Потом на это стекло был. Мы собирали эту конструкцию на столе сначала Положили большое стекло, вот это лицевое Потом положили рисунок И потом сверху положили маленького уже размера Второе стекло, которое прикрывало этот рисунок То есть это сделано для чего? Для того, чтобы можно было зафиксировать рисунок И специально сделаны разные размеры Чтобы усложнить процесс Нахрена я так сделал? Я не знаю, почему объясню Потому что вот там теперь пыль протирать, ну, короче, никак Вот, вот пыль, вот здесь вот и ее никак не протереть, потому что э, конструкция вот этого всего, моего, <смех> моей фантазии, она не позволяет это сделать. Пыль стоит вот на тех удлинителях, ее тоже никак не протереть, то есть не подлезть физически ничем. Вот такая фигня. Зачем я так сделал? Ну вот такой вот у меня был дизайн. Я помню вот эту картинку, чтобы распечатать, находил в обычном там в интернете, ни в каких-то не ресурсах, а, типа там шутерстока, Обычная картинка, просто с высоким разрешением. Я ездил в типографию Блиц, чтобы мне ее распечатали вот такого размера. Прикиньте, ну то есть, насколько софтдеп был. Картинки я также распечатал просто с интернета, сделал фотки, купил какие-то рамочки, и вот они тут висят. Дальше я на пол уложил, вот из вообще худших решений, это было уложить на пол плитку без теплого пола. ДСК, дома вот эти совдеповские, они вообще холодные. У нас тут лютый холод зимой. Я уложил на пол плитку, не сделал теплый пол по причине того, что бюджет был ограничен. Короче, тут без тапок зимой и вот в чем-то в какой-то накидочке находиться на кухне вообще невыносимо. Объясню еще, чем я это усугубил. Давай поменяемся. Я тогда понял, что кухня должна располагаться Г-образным вот таким образом. От окна и вот туда. Раньше холодильник в этой планировке стоял вот здесь. И ты заходишь, короче, со входа здесь холодост, тут стол. И все, и вот так вот по длине стояла кухня. Здесь стоял телек, там стояла мойка, потому что там все выводы сделаны сантехнические. Я понял, что конфигурацию помещения надо менять, чтобы оно было какое-то такое, ну, более удобное. Я холодос поставил туда и протащил всю сантехнику вот сюда. Так как я принял решение, что у меня будет в зоне окна стоять тоже кухня, то, соответственно, как вы можете заметить, радиатора отопления здесь просто нет радиатор отопления у нас идет вот здесь то есть здесь труба она просто заворачивается вот сюда вот да вот здесь она просто проходит вот она и обратно уходит туда же и к соседям вниз все то есть радиатора нет и тут реально такой лютый дубак что здесь прям хочется костер разжечь зимой вот это самое тупое решение которое можно было сделать без радиатора отопления и без теплого пола очень холодно. Второе тупое решение, которое я здесь сделал. Когда я проводил сантехнику в этот участок, ну, первое, я ее провел на металлопласте, это раз. Во-вторых, металлопласт под гайку, а не под пресс. Потому что я тогда не знал, что такое пресс. И вот наихуча... на их наихудшайшее решение было в тот период времени. Мне сказали кухонщики, что за плитой не должна идти... За вот этой задуховой задуховым шкафом не должна идти канализация, 50-е там не пройдет. Я в итоге соорудил такую конструкцию, что у меня, тут же у нас стена -то, это ДСК панели, кто долбил их, тот знает, что это еще так как бы, то удовольствие. Труба шла вот до этого участка, здесь 90-м углом заворачивалась в стену, дальше 90-м углом заворачивалась обратно доходила до сюда 90-м углом поворачивалось сюда и 90-м углом поворачивалась сюда и короче когда здесь все встало через несколько лет ну когда уже ремонт был готов через несколько лет от пользования вот этой раковиной там просто канализация настолько встала мы ее никакой химии прочистить не могли вообще ровным счетом ничего и пришлось снимать цоколь всю трубу оттуда выдавливать и бросать новую трубу по прямой я вам скажу так за вот этим духовым шкафом спокойно проходила 50-я канализация. Просто меня убедили, что она не пройдет. И сейчас там сделана новая канализация, просто уже по прямой, без всяких дополнительных углов. Почему я не использовал 45-е тогда углы? Я не знаю. Все под 90 четко. Причем я там не просто так, а чтобы эти углы были небольшая сборка, потому что за стеной шахта лифта, я не стал туда долбиться. Я паял паяльником. А вот эти вот трубы канализационные чтобы как бы сделать их гораздо плотнее друг к другу бред вообще полнейший а по кухне значит худшим решением я считаю это мозаика с этой стороны стоит вот такое вот стекло и вы можете заметить какое оно это причем не жир это просто вот моется все и вот вот так вот все это выглядит много пятен много потеков всего прочее. причем это уже не первое стекло это уже блин Третье стекло за весь период времени, по-моему. С этой стороны также стоит стекло. Оно тоже там есть. Но, в свою очередь, у мамы есть еще здесь и полотенце. Потому что все реально брызгает. И если бы, вот представьте, за 17 лет, если бы это все не закрывать, это просто вот этот участок, это был бы просто ад. А если здесь открыть, то мама здесь чистенько, новенько, как будто никто ничего не делал. Поэтому мозаика на кухне, вот такая еще с белой затиркой, это просто вообще адовость какая-то. Но тогда я вам расскажу, что я сделал. Вот была мозаика светлая и вот эта темная. Светлая мозаика отличается по размеру от темной. Темная меньше. Когда я покупал в магазине, я этого не знал. То есть я взял, мне просто понравилось сочетание цвета. И что я делал? Я когда столкнулся, ну, я придумал, что у меня будет вот такой здесь полосками рисунок, в общем, коричневый вот этой мозаики. Вот, когда я выложил, я придумал, как производить укладку. Я выложил вот эту сначала мозаику всю полностью. А потом я взял ножом, прорезал мозаику и придумал для себя рисунок, тот, который я хочу. Вот, то есть, вот, вот такие всякие переходики здесь, здесь, здесь. Вот, и каково было мое удивление, когда я вот эту вот коричневую темную мозаику нарезал, положил сюда, и она оказалась вообще, что совпадения в шов нету. И потом, чтобы мне сделать вот эту задумку свою, я каждый квадратик отдельно сюда приклеивал. Вот так, поштучно, короче. А потом все это дело затирал. В общем, возня была такая долгая, как бы муторная. Маме, конечно, понравилось, но вот в эксплуатации вы видите, как вот это все на самом деле у Бога смотрится. Что касаемо откосов, здесь гипсокартон, окно. Тут был момент с окном, потому что кухонный гарнитур. Одна высота стандартная, окно было другое. То есть тут немножко пришлось его как бы приподнимать, чтобы у нас гарнитур влез вот откосы здесь из гипсокартона все всегда трескается по причине того что вот здесь у мамы стоит тазик в которой стекает вода от посуды несмотря на то что есть сушка в стол она ее здесь складывает вот так вот в ящик короче а потом несет в сушку а вот эта конструкция появилась по причине того что эта вот плитка на тот момент мне казалась очень дорого. дорогая. Эти три плитки стоили 1100 рублей. Я просто очень хорошо запомнил эти цены, потому что это для нас был тогда очень дикий космос. Вот три плитки 1000 стоит, храм рама Мне вообще тогда очень нравилось. Здесь с стоит с другой стороны гипсокартон, но сама труба вот здесь идет от радиатора отопления. Пару розеток добавил для того, чтобы можно было что-то включать. И вот туда вот, внутрь шкафа, я тоже добавил еще накладную розетку. Для чего? Для того, чтобы можно было микроволновку, я просверлил отверстие вот в этой штуке, короче, и микроволновки кабель подключения, он уходит вниз туда и там подключается, чтобы здесь у микроволновки никаких проводов не болталось. То есть я тогда уже понимал, что надо делать так, что вот те приборы, которые постоянно у вас включены, чтобы они были не на виду, именно вот вилки подключения выключатель в этой зоне вот это считаю отличным решением по причине того что реально и вот там не хочется включать потому что он нафиг вроде бы не нужен но когда вечером ты здесь находишься включил пожалуйста помыл выключил но как э, это сейчас этот вот, вот выглядит вот так я буквально год назад просто маме сюда пристряпал вот такой вот алюминиевый профиль который мы на объектах используем часто а раньше раньше это выглядело абсолютно по-другому вот эти ящики я сам тогда переделал. Здесь вот такое двойное дно сделано. Внутри этого двойного дна стояла люминесцентная лампа. Это люминесцентная лампа. Потом, короче, стояло вот такое стекло. Вот, матовое. Я его сам матировал, сидел, короче. Вот, и вот это вот все у нас выглядело изнутри вот так. То есть здесь бумага приклеена, чтобы отражала как-то. Тут, короче, уголочки я обрамил, потому что лобзиком выпиливал. Здесь поставил какие-то штучки, это от плинтуса напольного, в общем, и там у меня стояла лампа люминесцентная, она до сих пор, кстати, здесь стоит, вот, но она уже не горит, конечно, вот, здесь стоит, и вот это все добро у меня закрывалось стеклом, почему я все это дело закрыл стеклом, чтобы можно было это, когда лампа, короче, перегорит, чтобы можно было это все дело поменять, так это фигня, короче, я еще на одном объекте, на первом своем, после этого, также же сделал одной женщине, шляп полная. Дальше из худших решений на этой кухне это вот эта дверь. Само по себе решение офигенное на самом деле, потому что смотрите, у нас здесь угол, нет никакого скоса, это ну круто реально. Вот, то есть смотрите, он открывается вот так вот, и вы туда залазите с головой, можете у нас там стоят какие-то бутылки, короче фильтры там кванта плюс и все прочее. Ну всякий шлак конечно, но сам, сама суть того, что дверь можно открыть вот так. Вот эта дверь, из-за того, что петли, может быть, тогда они были на тот момент современные, но все равно говно. Они провисли, вот эта дверь, она просто постоянно в провисшем состоянии. Как бы я ее не регулировал, но ее постоянно хочется поднять кверху, а она прям не держится. Вот. Но и тут момент какой. Вот я говорю, снимая видео обзоры, когда на объектах. Вот смотрите, вот здесь раковина, вода стекает. И вот эта вся штука, вот это все дно, оно разбухло. И вот даже тут кромка, короче, отлетела. Просто многие комментаторы пишут, что это типа нереально. У них все целое и сухо. Но вот я говорю как есть. Да, возможно, это зависит от эксплуатации. Но э, когда родители живут дома, у них дома всегда чисто. Сейчас они не живут дома, потому что опять у нас летний период. Они живут на даче. Тут, если честно, грязь. То есть они уехали... Оставили здесь там племянники, внучки приезжают жить. Неважно. Что касаемо э, на потолке гипсокартон, сделана подсветка. Здесь всего 7 точечных светильников. Для кухни светильники по 35-50 ватт мало не хватает. То есть хочется поярче. По вытяжке э, стоит она четко от шкафа до шкафа. То есть нет почти никаких зазоров, только чисто на вот нагуляние стекла немного изначально технологический зазор от производителя кухни он был больше я сам переделал верхнюю планку для того чтобы у меня вообще зазоров никаких не было чтобы все встало плотником дальше что я сделал смотрите так как у меня здесь мозаика я придумал поставить сюда стекло это 8 миллиметров не каленое, обычное стекло вот в принципе, решение достаточно хорошее. Как вы можете заметить, за стеклом у нас светлые швы, ничего не замаралось, несмотря на то, что уже столько лет прошло. Но есть такой нюанс. Первое. Когда вы готовите пищу, если вы не пользуетесь вытяжкой, а у меня мама почему-то категорически ей не пользуется, потому что она шумит, что происходит? Варится суп, например, мясо. Оно варится несколько часов. Вот этот весь конденсат, который должен выходить в вытяжку, он, естественно, туда не выходит. Собирается вот здесь, выходит вот сюда и плюс ко всему уходит вот туда. И через время за вот этим стеклом просто образуются подтеки. Офигеть как неудобно, потому что, чтобы его помыть, надо его снять. Вот. Это ладно. Со временем я уже переделал буквально несколько лет назад. Здесь поставил заводские бочонки. Поменял. Почему? Потому что стекло лопнуло. Лопнуло стекло... По следующей причине. Здесь стояла сковородка, на которой я жарил картошку. Ребята отвлекли, я сковородку убрал. Мы сели кушать, и потом такой хлопок жесткий тут произошел. Я думал, что что-то, короче, взорвалось. Просто стекло взяло вот так, херакс, короче, и лопнуло. От того, что комфортка была включена, накалилось стекло, и оно просто лопнуло. Оно не разлетелось, несмотря на то, что, говорю, никакой не колено, ничего. Просто лопнуло, и я его потом разбирал уже кусками. Но, тем не менее, смог заменить. Плохое решение, я считаю, это почему? Потому что, то есть, хорошее по причине того, что у нас мозаика целая, но плохое по причине того, что здесь скапливается жир. И вот этот жир, чтобы помыть, он протекает дальше туда, до плинтуса, приходится стекло реально снимать. То есть, есть вот неудобняк вот в этой ситуации. Но в остальном решение, в принципе, норм. Что касаемо вытяжки. Вытяжка была подключена, точнее, вытяжка не была подключена. Она у нас висела как декоративный элемент чтобы просто как бы тут что-то было. Но спустя какое-то время я все-таки ее подключил, сверху сделал пластиковый вент-канал и заштрабился вот здесь шахта. у нас сквозь заштрабил, поставил вытяжку и все. Что относительно расположения вот этого всего? Достаточно удобное, то есть вы зашли, у вас здесь холодос, здесь у вас есть значит, место, где можно все порезать, здесь у вас варка, здесь вы также можете порезать, либо помыть. И здесь у вас есть место и под микроволновку, и, в принципе, под все. По расположению у меня реально вопросов за вот время пользования данной кухней, в принципе, никаких нет. Еще одно э, такое решение, не самое умное, это сделать стол самому тогда. Вот, объясню почему. Стол сделан такого размера, он, короче, неразборный, в общем. Я его собрал здесь, на кухне, и как-то мы захотели его вынести, и поняли, что, короче, его не вынести. Вот, потому что он просто не влазит в дверной проем. То есть, это то, что здесь останется навсегда, как бы до, до следующего ремонта. Вот. А хотелось кухню освободить, но вот, тем не менее. Поэтому, когда вы что-то планируете, допустим, да, вы учитываете дверные проемы, можно ли, допустим, внести или вынести предмет, или делать разборными. Я на тот момент это все дело не учел. Едем дальше. Худшее решение также я считаю, это установка вот таких окон. У которых створка одна открывается вот так, она не откидывается наверх, то есть проветривание помещения можно только вот так устроить. А, блин, вообще капец неудобно, но это родители в свое время заказывали сами. Это не открывается никак. Я бы сделал лучше здесь одну створку, откидываешь вторую, которая целиком открывается. Но тем не менее уже работал с чем есть. Я не знал, что. Эти окна вообще можно регулировать. То есть я потом узнал, что тут есть, короче, можно взять ключик, отрегулировать. В общем, когда я делал ремонт, я столкнулся с тем, что мое окно не открывалось просто. Вот. А тогда еще очень модная была тема, германские окна или российские окна. Вот у нас в зале стоит германское окно, а здесь у нас стоит российское окно. Так вот, мой папа всегда маме говорил, вот Татьяна, сэкономили, поставили российские окна, и, видишь, они теперь не открываются. А на самом деле надо было просто регулировку сделать. Но я не знал, что можно сделать регулировку. Я делал следующее. Вот у меня здесь есть, короче, рама. И есть вот здесь вот эта вот ответная часть эм, от защелки. Я ее, короче, болгаркой сошлифовывал. И вот здесь еще раму вот так вот сошлифовывал. Вот на несколько миллиметров для того, чтобы э, створка закрывалась. Ну вот прошли десятилетия, да, вот полтора десятилетия прошло. И наша створка... Опять задевает. Ну, Конечно, можно подрегулировать, можно болгаркой спилить. Друзья, на сегодня это все. В ближайшее время появится продолжение данного видеоролика. Когда оно появится, всплывающая подсказка будет здесь. Ну а так вы его можете найти на канале. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверху. Все, пока.